Здравствуйте, меня зовут Виктория Залезкая. Я вам хочу представить нашу совместную новую работу с Дмитрием залеским Силиконовую куклу Рэбберн. Эта кукла выполнена из американского силикона Экофлекс. Девочка полнотелая, полностью из силикона. Можно купать. У нее никаких нет особо функций. Куколка может брать сосочку, как настоящий малыш. Вот. У нее волосы махер, очень мягкие, как у настоящего ребенка. Можно расчесывать. Вот сосочка такая, небольшая, ротик открытый. А реснички у нее приклеенные. Глазки из стекла, обровки а у нее прошитые и проклеенные сверху. То есть они зафиксированы. Есть родинки, венки, капилляры. А пятнистость такая младенческая. Все как у настоящего ребенка. Также на ноготках такие беленькие кончики ногтей, как у малыша. Одежду она носит, как для новорожденного ребенка, 49-50 см росточек у нее, достаточно тяжеленькая, еще не взвешивали, но я думаю, что около 4 кг куколка, вот, гибкая, милая, симпатичная, улыбчивая, будет поднимать настроение, вот такие ножички. Сейчас я ее раздену, покажу, как она выглядит со спины. В общем-то, кукла редкая, имеет ограниченный лимитный выпуск. Всего 50 кукол на весь мир. Это номер 7. Ну вот и все. Скоро новые видео. Подписывайтесь на канал. Буду рада всем. Всего хорошего.